И Я же могу быть честным. Да. Да? Да. Вообще он не предназначался тебе. А кому он предназначался? Я решил подарить его тебе. Кому ты его хотел подарить? Букет? Да. Возможно, маме. Кто знает. Зачем ты это мне сказал? Да пусть от него останутся смешанные эмоции. Кому собирался подарить, конечно, не отвечу. Собирался отправить его Кате.